Приветствую всех и как вы могли заметить на канале исчезли все видео и тому причина, что будет полная перезапись и изменение канала, я постараюсь сделать уроки более понятными для каждого, даже если вы абсолютный новичок и мы начнем серию уроков по анимации Blender плюс Unreal и будет три урока в первом уроке мы рассмотрим обычную анимацию без использования каких-либо плагинов и перенос ее в Unreal. Так, давайте приступим. Для начала у меня есть пустой проект, где у нас находится наш манекен и в принципе все это базовый проект, который вы можете создать. Далее мы перейдем в папку манекен, character. Mesh, и у нас есть здесь sk манекен что мы сделаем мы сделаем asset action и экспорт то есть мы экспортируем нашего манекена из анрила э, э, в какую-нибудь папочку давайте я создам папку И сохраню сюда наш манекен. здесь мы ничего не изменяем просто жмем экспорт мы экспортировали наш меш и теперь мы перейдем в блендер что мы сделаем в блендере в блендере мы нажмем файл и мы нажмем импорт импорт fbx дальше мы перейдем в десктоп и найдем нашу папку unreal и наш манекен следующее что мы должны сделать это перейти во вкладку арматура и нажать игнорировать листовые кости чтобы у нас не добавлялись дополнительные кости и нажмем импорт итак мы получили наш манекен и теперь мы немного подкорректируем здесь есть несколько лодов на этом мэше мы сейчас то что нам не нужно мы просто удалим так выделяем как мы можем заметить то что у нас здесь пишется то что мы выделили так я удаляю лод 1 так я удаляю лод 3 лод 0 мы оставляем удаляем лод 2 и у нас остается чистый меш, соответственно, с костями. Так, теперь мы выделяем непосредственно скелет и переходим во вкладку Animation. И теперь мы уже можем приступать к анимации. В левом окне мы видим просто изменение нашего меша. То, что мы изменяем соответственно в основном окне у нас э, происходят все изменения э, внизу у нас таймлайн в котором мы будем добавлять ключи так и для того чтобы добавлять новые ключи давайте нажмем на запись анимации автосоздание ключей и теперь когда мы будем э, что-то изменять у нас будут появляться ключи но прежде мы давайте добавим 60 кадров это длина нашей анимации и сделаем от 0 до 60 и теперь давайте сделаем какую-то анимацию я выделяю кость так выделяем кость и выставляем персонажа просто в idle позу единственное что у нас здесь есть э, кости которые в принципе трогать нежелательно поэтому мы их выделяем для начала давайте перейдем э, во вкладку настройки данных объекта отображение во вьюпорте и нажмем спереди и как мы видим у нас здесь есть кости которые находятся рядом, и для удобства я их просто скрою, нажал H. Так, когда мы скрыли кости, которые нам, в принципе, не нужно анимировать, мы продолжим э, создание анимации. Так, выделяем кость, э, я нажимаю R. Выделяем кость, нажимаем R, поворачиваем ее. И в принципе у нас готова idle поза. Теперь мы жмем A и жмем I. И теперь мы выбираем положение и вращение. То есть мы создаем ключи для всех костей, которые есть в нашем скелете. Точнее, которые мы выделили. Так, теперь мы перейдем на 60-й кадр и снова э, добавим положение вращения. И таким образом э, мы, когда будем добавлять ключи в середине, у нас персонаж просто вернется в исходное положение в конце. Это нужно, чтобы анимация выглядела более циклично. Так, теперь мы можем изменять какие-то кости, и давайте сделаем какое-то движение персонажу, поскольку это айдл-поза. Так, и изначально я бы все-таки много наклонил персонажа. Так, скопируем эти ключи, Ctrl-C и Ctrl-V. Так, и теперь мы его немного назад. И у нас получилась такая анимация. Так, давайте все-таки немного подкорректируем исходное положение. Я скопирую эти все ключи и перенесу в конец. Так и что давайте добавим какое-то движение рук. выделим две кости r по x и наш персонаж уже немного двигается теперь мы сделаем э, файл экспорт fbx переходим во вкладку снова арматура и также переходим во вкладку анимации и здесь у нас мы должны убрать ключи для всех костей и также NLA дорожки так найдем нашу папку и назовем idle Теперь мы перейдем в наш Unreal. Давайте создадим папку экспорт. Точнее давайте не экспорт, давайте Blender. Blender Animation. Нажмем Import и наш idle открыть. Теперь, что нам здесь нужно выбрать нам нужно выбрать э, то что мы не импортируем mesh и выбрать наш э, скелет анриловский и нажать импорт теперь мы открываем нашу анимацию и видим то что у нас анимация импортирована все работает и теперь давайте мы заменим эту анимацию в blend space который создан по дефолту перейдем вкладку манекен анимации и у нас есть здесь uh, idle run blend space мы просто удаляем эту анимацию и добавляем нашу анимацию idle Жмем Play, мы видим то, что наша анимация вполне себе работает. И так можно создавать анимацию. Это всего лишь один из способов без использования какого-либо плагина для такого, ну, быстрого создания анимации. На этом мы закончим этот урок. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч!